Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Я начинаю очередную эпопею телестройки. Это квартира, в которой мы живем со своей женой. И здесь мы начинаем делать косметический ремонт по дизайн-проекту, который мы с ней разрабатываем. Конкретно для этой квартиры. Работы будут производиться поэтапно, то есть мы будем жить в этой квартире и делать покомнатный ремонт. Объясню, почему так, а не по-другому, как мы делаем на всех объектах. У нас здесь уложено напольное покрытие, которое абсолютно нас во всем устраивает. У нас здесь сделаны тканевые потолки чируки, которые достаточно дорогие и они нас тоже устраивают. То есть я буду производить какой-то ремонт локально на потолках. Дальше. У нас установлены уже все межкомнатные двери, которые также нас устраивают. Мы заменим а, дверь в гардеробную, поставим туда скрытую дверь. В остальном здесь будет электрика переделываться локально. То есть мы не будем ставить новое щитовое оборудование, как на всех наших объектах, потому что не будем снимать потолки. И а, чтобы была возможность здесь проживать и также, соответственно, все это дело ремонтировать. Мы начали свой ремонт со спальной комнаты. Габарит спальни ширина 3,45, длина помещения 4,55. К спальне мы будем присоединять балкон, то есть убирать вот этот вот оконный блок, объединять, утеплять балкон. Габарит балкона метр на 3 метра. Там будет зона отдыха с небольшой атаманкой и в этой зоне будет небольшой такой, будем сказать, барный стол. По балкону будет меняться полностью остекление. Там у нас будет снаружи окна стоять белые. Внутри это будет ламинация под дерево. Будем устанавливать кондиционер. Ну и, соответственно, различные фишечки, которые мы применяем в своих дизайнах. Так что, кому эта тема близка, обязательно смотрите, подписывайтесь на канал и комментируйте. В видеоролике будет много полезной информации. Мы начинаем. Я устелил весь пол гофрокартоном, сейчас я буду закрывать его пленкой. Я взял пленку 200 микрон. В рулоне пленка идет полтора метра шириной. Есть один маленький нюанс. Когда вы берете пленку в рулоне, если, к примеру, у вас помещение 3 на 3 метра, то вам надо всего лишь взять полтора метра на 3 метра в длину. Почему? Объясню пленка в рулоне идет в два слоя то есть так это незаметно но если с угла засунуть допустим нож то можно разъединить пленку и у вас получится ширина пленки 3 метра то есть полтора у нас раскладывается на 2 и соответственно 3 метра у нас получается то есть запомните что пленка в рулонах как правило идет если шириной полтора метра, то ее там в два слоя.